Всем привет я расскажу как озвучить текст как в моем видео и спасибо за 100 подписчиков ждите ролик. Всем приятного аппетита а мы приступаем. Первый сайт здесь можно менять голоса и т.д. скорость там. Ну хороший сайт но одно но здесь есть ограничители чтобы делать дальше надо платить деньги. Старый сайт здесь тоже как и первину, здесь можно выбирать тон голоса и скорость ТД, я не знаю, че тут надо платить. И это сайт, который я пользуюсь, и это все, что я хотел сказать. Ну и всем удачи и всем пока.